Добрый день, партнеры проекта Энергия роста. В этом видео я вам покажу, как создать страничку ВКонтакте с помощью виртуального номера и сервиса Онлайн-Сим. Давайте для начала перейдем на сайт сервиса онлайн Сим. Просто в адресной строке или в любом поисковике пишите адрес сайта онлайнси.ру. То есть, вот таким образом, без лишних букв, у вас должно быть написано. Вот так выглядит сейчас сайт. Вам необходимо для начала зарегистрироваться. Здесь нажимаете кнопочку «Регистрация». Здесь придумываете логин, пишете свое имя, e-mail, пароль сами придумываете, повторяете. Тут ставите галочку «Я не робот» и «Согласен с правилами сервиса» и нажимаете «Зарегистрироваться». После чего вы будете уже нажимать на кнопочку «Войти» вводить тот логин, который вы придумали после, при регистрации и свой пароль. Можно поставить галочку «Запомнить меня», чтобы постоянно пароль не вводить и нажимаем кнопочку «Войти». Первое, что нам необходимо будет сделать, это положить какую-то сумму денег на свой баланс здесь на онлайн сим. То есть вы видите, что в разных социальных сетях можно купить номера для создания страничек за разные суммы да то есть ну вконтакте например, стоит на донами 14 рублей а на мае 4 рубля в одноклассниках 8 рублей здесь можно развернуть здесь очень очень много всевозможные известные соцсети да, в которых можно купить странички для регистрации в этих соцсетях мы будем регистрироваться сейчас вконтакте и прежде чем будем брать номер да я говорил нам нужно положить денежку то есть нажимаем на «Баланс», «Пополнить». А, и самая дешевая, как бы минимальная комиссия или ее нет вообще, это через банковские карты. То есть, здесь много способов, да, вы можете нажать на другие, там можно даже через телефон пополнить счет в онлайн сим. Но через банковскую карту, я посмотрела, дешевле всего. То есть, иногда даже не берут комиссию. Здесь вводите, выбираете банковскую карту, вводите сумму, которая необходима и нажимаете оплатить. Вас перебрасывает на сайт. Где вы должны ввести номер карты, до какого числа она действует, фамилию, ваше имя, да, и код сзади карты. Нажимаете заплатить, и потом, если ваш, ваша карта привязана к номеру телефона, вам придет смс по которой по коду из которой вы эту пропату завершаете. Таким образом, вы ложите какую-то сумму денег, какую хотите сами, да, на свой счет в онлайн-сим. Вот здесь, вот я сейчас вернусь обратно. Через некоторое время баланс ваш обновится, то есть можно просто нажать кнопочку «Обновить», да, вот таким образом, и денежки будут у вас на счету. После чего переходим ко вкладке «Прием СМС». Здесь я выбираю сейчас страничку, буду делать ВКонтакте. Если вы будете делать в Одноклассниках или в Инстаграме, то вы, соответственно, выбираете тоже да, свою социальную сеть. А мы выбираем вот этот вот первый квадратик, да, где сумма стоит вот, на данный момент 14 рублей страничка ВКонтакте стоит, точнее номер. Это когда номера есть на сайте, когда сервис загружен, можно сделать отлаженный прием смс, отложенный да, через некоторое время, но это нужно быть возле компьютера, чтобы проверять, появился номер или нет. То есть, можно выбрать вот этот, вот этот квадратик. Но мы выбираем синенький квадратик. Нам выдают номер. Вот видите, появился здесь, да? Мы на него нажимаем, и ну, просто левой кнопкой мышки, он автоматически копируется. Мы заходим на сайт ВКонтакте. Здесь нажимаем «Зарегистрироваться». То есть, вводим фамилию, имя, да? дату рождения выбираем нажимаем зарегистрироваться и сюда вводим тот номер телефона который мы с вами получили только что да, вот эти лишние семерочки плюсики убираем чтобы получился нормальный номер телефона и нажимаем получить код теперь идем обратно на сайт виртуальных номеров онлайн sim и здесь ждем, тут внизу должен появиться код из как бы виртуального смс-сообщения. Так-то сайт обновляется сам периодически, но вы можете пообновлять вручную. Вот смс-ка уже пришла. Видите, вот, эти вот этот код мы вводим, 44432 мы вводим вот здесь вот. То есть сейчас мы что сделали? Мы имитировали, как будто бы мы зарегистрировали страничку на настоящий номер, на настоящую сим-карту. Если бы у нас была настоящая сим-карта, то мы бы получили на нее смс-код вот с этим кодом. Но для того, чтобы не покупать симки за 150 рублей да, в магазине, мы просто за 14 рублей сейчас купили номер. И нажимаем «Отправить код». Придумываем пароль. И нажимаем войти на сайт ну вот и все и дальше начинаем уже страничку оформлять как нам нужно ну, на этом все прощаюсь с вами удачи в работе пока пока